Мне часто нужно измерить АЧХ динамиков. И чтобы не строить колонку каждый раз, а потом думать, как колонка влияет на, собственно, это измеренное чиха, я построил стенд. Стенд. Это у меня кусок фанерки, дыра в стене. Специально выбрал такую стену, возле которой минимум мебели, чтобы она была максимально прямая. Сюда можно устанавливать динамики. Тут у меня... Провода с крокодилами. Тут два контакта, которым я цепляю усилитель. С другой стороны дырка идет в кухню. Если я установил решетку, чтобы это все было не слишком уродливо. Под решеткой можно видеть эту самую дыру. Фанерка прикручена к стене. И между фанеркой и стеной я сначала затолкал оконные уплотнители, а потом, в попытках исправить проблемы, еще и герметик силиконовый. К сожалению, с этим стендом есть несколько проблем. Сейчас я вам о них расскажу. Первая проблема связана с тем, что фанерка слишком тонкая. Это я установил динамик. Проблема была в том, что этот динамик колеблется относительно стены весь целиком. Сейчас я эту проблему существенно ослабил, потому что здесь силикон. Он, видимо, все это хорошо поглощает. Но поначалу эта проблема была настолько серьезная, что мне приходилось с ней бороться подвешиванием груза с обратной стороны динамика, чтобы утащить эту частоту вниз. То есть он резонировал где-то на частоте порядка 100 Гц. Вот. Если к нему, например, сзади прилепить вот такой магнит... Поверх его собственного магнита, то это помогало снизить частоту там в район 70 герц И там уже, по крайней мере, можно быть уверены, что это особенность стенда, а не динамикой, что динамик там работает в поршневом режиме, все динамики, в общем, примерно ожидаемо как себя ведут. Проявляется эта проблема. Вот вот эта особенность это вот связано с резонансом корпуса динамика относительно стены. Вторая проблема проявляется на маленьких динамиках. Маленькие динамики я туда устанавливаю в то же самое посадочное отверстие с помощью вот таких вот адаптеров, которые я печатаю на 3D принтере. Вот эта вторая проблема выглядит как такой провал, потом подъем на частоте порядка 2 кГц. Этот динамик шибко неровный, поэтому... Может показаться, что это не проблема стенда, а проблема динамика. Я на самом деле точно не знаю. Но, по-видимому, это проблема динамика. Динамик, кстати, вот этот. Очень маленький. Смотрим на следующем динамике. Ну, здесь немножко не та частота. А, динамик вот этот. А, проблема это динамика или стенда? Не знаю. Следующий. Ярко выражено в районе 2 кГц Провал, потом ровненько Следующий Опять та же хрень Вниз, потом вверх На этом динамике Это я увеличиваю и увеличиваю размер динамика Следующий динамик Так, этот тот же самый это надо убрать Этот Еще больше Опять 2 кГц Меньше, но все равно есть Не может же быть такое, что Вот у этих Всех динамиков Проблема в одном и том же месте У этого вроде тоже есть Но там трудно понять Вот, следующий попробуем вот, Посмотрим на этот Здесь все относительно неплохо То есть я затрудняюсь сказать Это реально проблема динамика или проблема стенда первое что мне пришло в голову, это что виноват адаптер для этого динамика я использовал этот адаптер, особенность есть для этих трех динамиков я использовал вот этот адаптер на этом особенности практически не было, на этих двух есть для этого динамика он потребовал своего собственного адаптера на нем тоже есть этот динамик тоже потребовал собственного адаптера, у него очень хитрая форма на нем проблемы почти нет на этом тоже проблемы почти нет Для пущей убедительности я налепил на некоторые адаптеры тесто пластилин Он должен был как-то повлиять на эту особенность Ну, сдвинуть ее частоту, например, или амплитуду поменять Но изменений практически не было То есть я сделал это на этом адаптере, на этом адаптере не помогает Так что адаптер, видимо, не виноват Хотя не совсем понимаю. Давайте думать дальше. Следующая мысль была, что это резонанс самой фанерки. Это звучало очень убедительно, особенно учитывая, что когда я постукивал по этому месту, у меня в спектроанализаторе в реальном времени как раз вылезал пик в этом месте. Однако, я его залепил силиконом, он стал гораздо более, как бы сказать, задемпфированным. Чувствуется, что он больше не звенит. Но особенность не исчезла. То что ж, получается, фанерка не виновата. Еще я пытался в реальном времени вот так вот металлом тыкать, когда там динамик стоял, я в реальном времени смотрел АЧХ, вот так вот тыкать в эту пластину, чтобы погасить эти колебания. Но опять же, я не видел никакого эффекта. То есть... Резонанс самой фанерки? Нет, похоже, что это не оно. Что еще может быть? Может быть, это вот этот край как-то виноват? А, может быть, вот этот край как-то виноват? Ну, тут не совсем понятно, потому что проявляется это только на очень маленьких динамиках. На динамике побольше как-то вроде нет. То есть, может быть, этот край? Давайте проверим. сделано заранее в реальном времени. И ставим. Ну никаких изменений. Этот борт я пытался об, облеплять тестопластилином. Думая, что может быть от него идет какое-то. Хотя такое гигантское там... Ну тоже нифига, не помогает. Зато если я это перекручивал на мою сферическую колонку, то там этого, этой особенности не было. В общем, так для меня и остается загадкой, что это такое. Да, еще микрофон. Я сначала думал, что это может быть как-то с микрофоном связано, но заменил микрофон, нет, та же хрень, ничего не меняется. В общем, если у вас есть какие-то идеи, откуда эта хрень берется, или может быть это реально проблема динамика, я не знаю, но почему тогда у нескольких динамиков одна и та же проблема, у меня это в голове не укладывается. В общем, пишите в комментариях, что думаете, будем решать, я не знаю. С таким стендом дальше что-то мерить как-то напряжно.